Лесон номер 141 Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс! Дорогие друзья! Какая польза? И если она вообще от детских библейских рассказов? Безусловно, есть. Самое первое – это то, что ваши знания будут углубляться в области английского языка. А второе – все то, что основано на духовности, на Библии, оно способствует формированию личности, которая будет вместо конфронтации, вместо борьбы какой-то неосознанной, направлять свою энергию на творчество, на созидание и на успех. Итак, давайте приступим к нашему рассказу. Мы будем продолжать изучение Библии. И сегодня нам необходимо перевести на адлинский язык следующий коротенький рассказ. Итак, Авраам и его жена Сара очень печалились, из-за того, что у них не было детей. Время какое? Прошедшее. Итак, как же это будет звучать? Авраам and и его жена, his wife, Сара. Дальше были очень опечалены или грустили. Были, where, where очень опечален, опечалены. Почему? Потому что они, because they didn't have, didn't have не имели никаких детей, any children или своих детей. Это бы звучало their children, своих или ихних детей. Теперь у них есть сын. Время какое? Настоящее. Как мы скажем? Теперь это now. У них they have. У них, первое как they have. Они имеют a son. Now they have a son. Его зовут Исаак. His name is Исаак. Его имя? Есть Исаак. His name is Исаак. Но кто этот большой мальчик? Это Исаак. Авраам и Сара счастливы, потому что Бог ответил им на молитву и дал им сына. Итак, как сказать на английском? Но кто этот большой мальчик? Время какое? Настоящее. Вопросительное. Но. Как переводится но? But. Х, кто этот? Who is this? Кто есть этот? Big boy. А артикль никакой не нужен, потому что есть this. Местоимение. This big boy. Не может сочетаться артикль this, that вместе с, значит, с артиклем эбиг или зебиг. Это Исаак. This is Исаак. Это есть Исаак. Авраам и Сара счастливы, потому что Бог ответил им на молитву и дал им сына. Время какое? Настоящее. Значит, глагол быть во множественном числе будет А. Как это будет звучать на английском? Авраам и Сара есть А. Happy. Почему же они счастливы? Потому что Бог ответил им на молитву и дал им сына. Because. Потому что God. Answered. Ответил. В прошедшем времени answered. Ответил. Добавляется окончание и, иди. Answered. Глагол правильный. Вторая форма с добавлением окончания иди. На их молитву. Their prior. Prior. Молитва. И дал им сына. And give давать в настоящем времени. В прошедшем времени gave. Глагол неправильный. В прошедшем времени будет gave. Give, gave. I'm them a son. Им, это them. Бог дал им. Them a son. Сына. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха.